Всем привет, ребят! Зацените мою новую превьюшечку. Если вам понравилось, напишите что в комментариях. И как вы уже догадались, сегодня будут модификаторы в Душе Д, парная игра с рандомами. И самое главное, что я хотел бы вам сказать, что почему у меня не было видосов а, практически три дня. А, все из-за того, что я а, ленивый и ленивец. Ладно, все, давайте полетели в каточку. Сорян, конечно, что так долго реально не записывал для вас видео. Но что-то на последнем видеоролике про Clash of Clans набралось всего 10 просмотров. Это прям вообще не круто. Поддержите меня немножко и проявите активность для того, чтобы я дальше мог понимать, что для вас интересно. И сегодня, ну, с модификатором записываю видео, не знаю, с рандомчиком. Попробуем выиграть на Карле. Карл самый мой, не знаю, один из э, потрясающих бравлеров в Бравл Старсе, в принципе. И для меня он лично... Ну, такой прикольненький бравлер. Мне нравится на нем играть, в общем-то. Самое главное, что быстро баночки фармится, быстро там можно врагов ликвидировать. Но здесь, правда, карта не для Карла особо. Вот тут есть стенки. В общем, давайте, не знаю, смотреть по игре. Где наш тиммейт сидит, интересно. Просто сразу ушел уже. так так так так так хорошо мой тиммейт там наверху что-то делает Так, отсюда ты не уйдешь, братишка. Все, я минуснул одну команду. Фух. Да, сложно. Братишка, просыпайся, просыпайся, ну давай, давай играть ну, пожалуйста, ну. Я умер сразу. Не, братишка у нас вообще не хочет играть, походу, все, он сдает. Он просто сидел в кусте 20 минут. Ладно, дайте следующую катку, топ-3. Ну вот это обычные рандомы, как и говорится. Ты играешь, а они просто сидят в кусте. В принципе, у них и скилла такой скилл такой не растет вообще в принципе а, значит смотрите у нас а, с нами карл надеюсь мы с ним что-нибудь сделаем баночку пофармим быстренько так, еще одна баночка тут стоит нормально три баночки у меня есть раз уже против команды а, надо посмотреть слева внизу есть ли баночка Если... Ага, минус наш тиммейт. Ее убивает Джанет. Угу. это вот этот Джанет, который против меня был. Хорошо. Так, баночку пока не буду собирать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как хорошо. 9 хп, блин. Я сейчас умер бы. Минус команда, благодаря мне. Карл подбирает баночку мою. Да что ж такое? Что, зачем он его взял вообще? Охренеть, тут еще и Пайпер. Ладно, убивай Пайпер, но... Да елки-палки, почему так зажимает нас, смотрите. Йо, про ты, Пожалуйста, оставьте мне, Ну елки-палки. И Джин сюда идет. Ну это какое-то прям реально невезение. Окей, okay, давайте еще раз попробуем. Я хочу занять либо топ... Ну, топ-1 топ хочется занять. Ну, с рандомами такими, которые умирают просто. И собирают банки, не знаю, зачем вот эти вот. Тут вроде есть еще режим такой с пиявкой. С роботом, понятное дело. С напитками. Со скоростью. Короче, много разных режимов. Пока что попадались только вот... Роботы и банки. Не особо интересно. О, а здесь что? Я даже не заметил. В общем, здесь это проход называется вроде бы. Карта. Интересная карта. Ну, для Карла такой себе. Потому что здесь дальники больше подходят. Ух, ё-моё. Вышел банку золотать называется. Ну, украл, но один этот сражается вольт Блин, невыгодная позиция они просто нас зажали надо как-то убираться отсюда отлично карл ой кроу ушел так отгоняем пайпер блин надо как-то как этого кроу выносить куда он идет гений так, я дефаю. Вольта. Хорошо. Успевает. Не иди, Воль. Ну епперся это, ну что ты. Отхилиться не мог. Какой же позор! Придется все самому делать. Хорошо, я выбираю команду опять в соло. Ну, практически в соло, конечно, не без вольта. Но вольт, конечно. Гений игры. Подбирать пошел банки на тысячу хп. Окей, три команды у нас есть. Уже 2? Ого! Так быстро? И сколько там банок? 11. У меня 7, а у моего вольта 1. И еще тем более способность. Первого уровня. Понятно. Ох, елки-палки, хорошо зарядил мне этот тип. Он еще и ульту потратил. Что же вольт сделает? Он убивает, подбирает банки. Нифига себе, гений. Так мы 20к не залутаем. И, блин, моя ульта вообще бесполезна против Джена. У него еще и гаджет, и ульта. Что мне делать? Я просто ухожу в дым. Ладно, приманю робота к ним. Ульт еще получает тычки. Понятно. Понятно. Ну, ладно В общем-то, понятно Топ-2 Ну, уже лучше, кстати говоря Следующая катка Уже лучше Так, короче, здесь, ребята, очень-все Очень сложно, прям реально а, Сражался против всех здесь на всей планете Но мой тиммейт хочет просто посидеть в кустике он, ну, не знаю, устал, наверное, играть. Я бесконечно тут всех убиваю, выхожу. А он сидит, продолжает в кусте. Ну, у него такая задача, наверное, всемирная. Так Сидит, сидит, упорно сидит. Кто и более-менее выигрываю нам топ-2. Ну, реально, гениальные игроки. Я вот просто поражаюсь. Просто сидел в кусте весь, всю катку. Ну, какой-то, ну, спорят какой-то. Давайте последнюю катку отыграем, не знаю. Попробуем занять топ-1 все-таки. Вот. хоть и 12 кубков заработал, вот, даже ну, 10, 10, потому что 800 с 2, короче, блин, какой-то. Буду считать даже кубки, сколько зарабатываю в этом режиме. Потому что я играю один, буквально, вот сами видите, я играю один. Мортис Отлично То, что надо Хорошо, я банку фармлю А он что делает? Он уходит от меня вообще нахрен Команда против меня играет А ему вообще плевать Наш Мортис решил просто помансить как Тенцай, да? Так, ну ты слишком умный Я посмотрю, Макс, самая, да? Хорошо Диспайк тоже самый умный. Все лезут просто на рожен. По Тычки получают и сразу дают по тапкам, уходит быстренько. А, ну найс, я просто выхожу на секунду, мне сразу прописывает кроу урон. Ну, че это бред. Нет, нормально все. Так, альтимейт мы чего делает? А, ну, это чего вообще Блин, ладно. Ну ладно, да, вот так вот тоже хорошо. Короче, без комментариев, ребят. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.